здесь всякие вот вот вот это вот вот вот вот вот вот вот так сказать вот вот вот вот вот вот вот вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот. До новых встреч!